Два Толстого, 18. Этот дом 2015 года постройки но сдали, выйди, что, но нравится. у него уже большие разрушения. Нам об этом расскажет поподробнее Булгаков Петр. Расскажите, какие проблемы у него? Да проблем много. Можно сказать, что здесь можно перечислить ну, какие-то достоинства, какие-то там, какие там ну, легче. Потому что ну, сейчас вот как бы ну, мы сейчас находимся сейчас со стороны, где ведутся ремонтные да, а? работы. Эмонтные работы эти. вот, ну, как бы выглядит маленечко достойно. Но если сейчас перенесем камеру малинечки в сторону, вот, начнем как бы, вот, видеть все, что тут, наделали как бы сказать, наделали работы когда начали они делать? Работы, ну вот буквально на недельку у нас... Ну, сначала. А он, да, два дня назад, было, надо было, Два дня назад, ну, вот на этой неделе, как два дня назад, было, надо было, надо было, надо было, надо было, надо было, надо было, начали было, надо было, надо было, надо Работы сейчас по сегодняшний день ведутся. Ну а как вы думаете, что что они сделали, это будет держаться? Держаться будет то, что на стенах. То есть вот они сейчас как бы облицовку стен производят, но ну, частично, я не знаю, скрывая, наверное, дефекты. Скрывают дефекты, потому что э, в день вот, снимают какой-то участок небольшой, быстро там все делают и закрывают вот, этот участок ну как бы то бишь они просто делают как бы маскировку Ну маскировку это? они то есть э, вот этот э, сайдинг они э, пытаются сделать вентилируемый фасад то есть его отнести на 34 сантиметра от стены чтобы он не вплотную был к стене вот и в то же время закрывают все изъяны то есть они закрывают вот этим вот, клеем каким-то для сибита вот и все что они делают вот на самом деле изъянов много вот Вываливаются прям фрагменты стен. Вот. Ну, потом позже зайдем их с той стороны. Можно будет это наглядно посмотреть. Но самое главное, что, конечно, волнует всех жильцов, все, это состояние фундамента. Фундамент, то есть произведена гидроизоляция. Но гидроизоляция произведена не до материала, из которого сложены стены, а получается материал стеновой он находится ниже гидроизоляции все это размокает вываливается вручную можно просто его как сказать разобрать этот фундамент что здесь они делают долбят дырки потом срезают к этому может быть прилипится клей и вот они этим клеем вот они держатся через 50 сантиметров делают то есть они это прилипнет и будет хотя бы до конца ремонта это висеть будет потом она отпадет под этим но это будет потом вот. и все эти разрушения они произошли, произошли в течение эксплуатации трех лет то есть сложен этот дом в два блока уже почти половина блока а может быть и больше я не знаю если рукой туда дальше полезть оно уже почти висит оно mm -hmm. уже почти висит в воздухе то есть это все может вот так просто рухнуть сюда вот и все, когда это совсем придет вот какую-то негодность, вымокнется все, что-то все произойдет. В доме дети. Скажите мне, здесь, в этом доме кто переселился? Ну, была программа это президента, да, которая по переселению из ветхого жилья. В основном, как бы, всех переселили из ветхого жилья в этот дом. То есть разобрали бараки какие-то, ну какое-то жилье там, не знаю. Ну, все э, в основном, наверное, из одного места откуда, э, ну сюда пришли. Вот, ну естественно, где тут увидишь чего-то? Кто-то из нас, наверное, не имел ни один человек строительное образование. И все откуда могли знать эти все изъяны и все такое. Все начало появляться в процессе эксплуатации. Ну первое пришло плесень, да. Второе пришло по зиме начало, начался треск. Треск это вот Позже посмотрим состояние фундамента. То есть это физика за начальной школы, когда ставим в ведро воду. А как вы думаете, что они начали эти все работы, потому что они узнали, что приезжает завтра человек с Новосибирск? Да, как они были запланированы вообще-то, здесь и следственный комитет приходил, и тогда, да, приходили представители следственного комитета, проводили как-то как своими, это, ну, да, просто они как отворачивали вот этот сайдинг, смотрели там состояние стен, не знаю, что они там посмотрели, снимали, но вроде бы что-то делали, ну, как бы, вот, ну, и... Кроме эмоционального выступления вот коллегин госпожи, которая председатель ну, зампредседателя народного фронта, ну, дальше дело не пошло, она вообще говорила, что нужно его снести, перенести, признать непригодным для жилья. мы ну, по-моему, для нашего правления города это... а в администрации что не отвечают они отвечают на привычку Они ничего не отвечают, Вы я не сегодня звонил, меня не не из кабинета в кабинет не не перегоняли. В итоге сошлись на Кавкорикове, которая отвечает за ну, годостроительство. Вот. Но ему-то я тоже не звонился, звонил, созвонил а я за три. Просто трубку не брали, вот, и что он говорит, то мы делаем. Вам просто дали указание сделать здесь, что-то да, дали указать. Да, да, да, да, да, потому что так, как все рассыпается, люди жалуются, мерзнут, сырость. Ну, Давай. ведь не только гис осыпается, осыпается весь усан. Ну, uh да. -huh. Ну, он, сделан, он знаете, еще А вот а как вот людям жить? Он смог, всего три года, получается, я не знаю, что это будет, а... <batean> ну, вот я сейчас была в квартире, там, у них, получается, по блокам прям трещины пошли. Ну, садить, есть, садить, он не держит. Да даже вот кирпичик. Вот видите, тоже дом аварийный, и садится. Не, На ну пол... кирпич, то он... На полоте стоит. Так, а здесь получается, что, полностью стена? Я заморезу. Ну, я понимаю. А у вас кто заказчик? Получается администрация? А? Понятно.